Всем привет, дорогие друзья, с вами Митин. В Ациус ИнтерП, РП, когда этот проект был продан, очень сильно отчаялся. и Правду, делал много плохого Адванса. Адванс идет налево, я иду направо. Люблю этот проект. И я покидаю проект Адванс РП. Люблю! Стрим. Я вернулся на Адвансер Б, это была бы моя искренняя идея, я в Саландрию Кому Братик, а можешь дать админочку? Хочу вот просто реально помнить молодость, зайти на Адвансик, порубиться со зрителями. И я увидел, такое сплоченное комьюнити мы вместе вот просто работать. Я постоянно шел Андрею на уступки, постоянно его поддерживал, старался его помогать, делать какие-либо те же революции, чтобы он понимал то, что нам нужно, что нам нужно делать. Вот, все говорят, спаси Адван, спаси. Я спрашиваю у этих людей, ты играешь на этом сервере? Он говорит, нет, я давно ушел. Так Почему я должен спасать его? Должен спасать его? И стоять на месте. Люблю. Я ухожу. Этот. Меня здесь не любят. Проект. Значимых выборов для моей жизни. Люблю. Я же неспроста тогда ушел. Это логично. Нет? Конечно же, Адванс РБ за Адванс очень многие топили. Я люблю этот проект. Люблю. Я перехожу на Адванс РБ. Всем спасибо большое. Но как игроки там бегали со мной, играли. Поддерживали меня Какую вы активность проявили И я просто вот из головы Кинул такую фразу то что, Пацаны, а вы бы хотели, чтобы я вернулся в сам Проголосовали и сказали Мы очень скучаем Мы очень хотим видеть Мы очень скучаем Я хочу похвалить Адванс Они молодцы, но это законченная история Как вы понимаете, сегодня я выберу свой новый проект Зачем мне идти на сервер Где там, блин, 500-600 онлайн свой новый путь, Нужно ну не бомжа конечно, ну не бомжа конечно, конечно, будут разногласия, а вы сами попросили, вы сами голосовали. Аризоны, приходится сделать такой выбор, что за дерьмо происходит, братанчик, успокойтесь, успокойтесь, теперь я точно понимаю ваши эмоции, успокаиваемся, я могу сказать причины. Я хочу много денег, а почему не Адванс, не Даймонд, не Вольф, Мы скучаем именно по той самой атмосфере. Да. До скорого.